Первым делом нам нужно открыть поисковую строку и написать сюда диспетчер устройств, или как-то так он будет называться на русском. После чего в этой вкладке нам нужно пролистать чуть ниже и найти здесь высокоточный таймер событий, нажать на него правой кнопкой мыши и нажать отключить устройство. Следующим способом нам нужно нажать на пуск, после чего перейти в настройки и здесь во вкладке privacy нужно выключить все вот эти четыре галочки, которые здесь есть. Нужно убедиться, что они выключены. Далее нам нужно на рабочем столе нажать правой кнопкой мыши и перейти во вкладку персонализация. Слева открываем вкладку colors, то есть цвета и здесь убираем вот эту галочку, делаем так, чтобы она была выключена. После чего возвращаемся на рабочий стол, открываем меню поиска и здесь пишем панель управления, открываем ее, после чего нам нужно убедиться, что здесь у нас стоит вкладка маленькие иконки и нам нужно открыть вкладку power options, то есть настройки питания или что-то подобное. Здесь нам нужно убедиться, чтобы у нас стояло не энергосбережение, а именно высокая производительность, у меня к сожалению уже такой настройки нет, потому что я ее удалил, однако у вас она должна быть и ее нужно будет выбрать. Следующим шагом нам нужно кликнуть правой кнопкой мыши по рабочему столу и выйти во вкладку персонализация. В самой первой вкладке нам нужно выбрать сплошной цвет как фон и залить его любимый из этих цветов, лично я советую полностью черный. Это также немножечко поможет повысить ваш FPS, поскольку компьютер не придется прогружать обои на вашем рабочем столе. Теперь опять открываем меню пуска и заходим в настройки. Открываем вкладку гейминг и здесь справа сверху находим вкладку настройки графики. После чего здесь у вас вполне вероятно может находиться галочка которую нужно будет включить, также здесь внизу можете выбрать высокую производительность для тех игр, в которые вы играете. Для того, чтобы это сделать, нам нужно нажать на вот эту кнопочку и здесь указать путь к той игре, которая вам нужна. Например, если это Dota, то открываете диск, на котором у вас установлена игра. Program Files x86. Далее листайте чуть ниже. Это Steam, Steam Apps, Come On, Dota 2 Beta, Game, Bin винт 64 и здесь вот она дота выбираете ее и ставите здесь в настройках высокую производительность а сейчас нам нужно открыть любую папочку и вот здесь вот слева нажать на этот компьютер правой кнопкой мыши после чего перейти в свойства и справа сверху выбрать вкладочку расширенные настройки за мной к сожалению ее не видно но я думаю что вы ее найдете в этом пункте нам нужно открыть настройки и здесь выбрать пункт максимальной производительности лично я вставляю здесь еще себе две вкладочки это показывать внутренности вместо значков а также смягчать шрифт потому что если убрать эту галочку Shift станет совсем уж некрасивый. Далее нам нужно опять открыть настройки, но на этот раз мы заходим во вкладочку конфиденциальность. И здесь слева снизу нужно найти вкладку background Up, то есть приложения, которые будут работать в заднем фоне. После чего нам нужно просто отключить вот эту галочку и никакие приложения из вышеперечисленных здесь у вас не будут работать в фоне. То есть мы их не полностью отключаем, а просто запрещаем им работу в фоне. И все. Чтобы во время игры они не жали ваш FPS. Следующим шагом мы снова возвращаемся в настройки и заходим в настройки Xbox Game Bar, где нам нужно его полностью отключить, чтобы он не записывал ваши хайлайты на фоне. Это вам не нужно. Если вы хотите что-то записывать, лучше используйте для этого Nvidia или Shadow Play. Господи, что я сказал? Лучше используйте OBS или Shadow Play, Они будут для этого подходить значительно лучше. После чего, как обычно, мы открываем настройки, но на этот раз заходим в новую вкладку, а именно вот эту. Честно, не знаю, как она по-русски называется, но я думаю по иконке вы поймете. И здесь нам нужно пролистать вниз и убрать вот эти четыре галочки. Нужно убедиться, чтобы все из этого было выключено. После чего в настройках на нам нужно перейти в, опять же, геймбар, только на этот раз в мод и включить его. Очень часто он помогает. Если же у вас какой-то супер старый компьютер, ну или просто у вас этот режим работает некорректно, вам лучше протестировать, потому что он не всегда помогает. Однако в большинстве случаев его лучше оставить на включенном режиме. Далее в настройках нам нужно открыть вкладочку приложения и здесь слева найти в пункт стартап, то есть автозапуск. И здесь нам нужно отключить все те ненужные приложения, которые вы не хотите, чтобы запускались вместе с запуском вашей винды. Как видите, я лично отключила абсолютно все после чего нам нужно вернуться в самый первый пункт и здесь удалить все те приложения которые вам не нужны советую поудалять все те приложения и игры которыми вы уже давно не пользовались А сейчас мы немножечко улучшим работу вашего дискорда, чтобы он пожирал меньше FPS во время того, как вы будете играть. Я знаю, что большинство из вас им пользуется. Для того, чтобы это сделать, нам нужно открыть дискорд, перейти в настройки и здесь войти в вкладочку advanced. После чего нужно убрать вот эту галочку со второго пункта. Нужно сделать так, чтобы он был выключен. На этом все, не забудьте посмотреть мой предыдущий ролик. Всем пока и удачи!